Здравствуйте, как залить предназначение от окружения? Меня зовут Ирина Мухарева, я помогаю находить людям свои предназначения по почерку и монетизировать. Задумайтесь сейчас, кто те люди, которые вас окружают, какие они. Возможно, у вас очень такой дружественный коллектив, веселые, вы едете на шашлыки и так далее. Но есть одно но, насколько они развиваются в жизни, насколько они хотят менять свою жизнь, насколько они хотят развиваться. Если вы каждый раз слышите, нет, лучше не рисковать, лучше не надо, оставайся там, где ты есть, то возможно стоит задуматься, сколько вокруг вас таких людей? Пять. 10, может быть, 20. Представьте себе сейчас некий корабль, в котором не один якорь пришвартовывается, а целых 5, 10, 20 и так далее. Насколько быстро вы сможете попять вперед? Окружайте себя правильными людьми вашего уровня из вашей среды. Например, как это делаю я на нашем инфозавтраке. Все эти люди действительно добиваются своих целей, они мало того, что нашли свое предназначение, они знают, как его монетизировать, окружая себя также правильными людьми. Поэтому стремитесь к ним, тянитесь к тем, кто выше, кто умнее и кто успешнее. С вами была Ирина Бухарева, обязательно подписывайтесь на мой канал и до новых встреч.